Друзья, всех приветствую. У нас недавно была встреча про поездку в Дубай. У нас уже собирается очень большое количество партнеров. Вот. И я для этого случая заказывала себе наушники-переводчики для того, чтобы можно было поработать на земле. И так как не владею английским языком и еще огромным количеством, можно сказать, языков, то для меня была эта покупка очень важна. И я хочу сейчас вам тоже показать, и если вам понравится эти наушники, то вы можете тоже их приобрести. Вот, называются они VT2. То есть это наушники, которые вот в такой они коробочке в красивой, так они открываются. Может быть, я не передам все это по свету, да. Но здесь мы видим два наушника, которые э, с лампочкой, они светятся. И один наушник ты можешь себе ставить. Один ты можешь отдать человеку, с которым вы хотите пообщаться. Да, он будет говорить, допустим, на арабском, либо на английском языке, а вы будете через свое приложение слушать это на русском языке, этот перевод. Вот, это очень здорово, потому что здесь еще есть такой, знаете, вариант, как спикер. То есть, если, например, человек может э, просто говорить, да, и он не будет, вот, э, не захочет взять себе второй наушник, вы можете просто э, включить это приложение, я сейчас покажу, как он, оно выглядит, вот так вот оно выглядит, и вы можете просто смотреть э, перевод на русском языке и слушать перевод у себя в наушнике. Человек будет говорить по-английски либо на любом другом языке, вы будете смотреть перевод и слышать и слушать на своем языке. Если вы хотите пообщаться, дать презентацию, то вы даете ему наушник, делаете язык, здесь, кстати, поддержка идет 40 языков разных. То есть здесь можно общаться с китайцами, с вьетнамцами, с тайцами, с кем угодно. С кем угодно. 140 э, диалектов. И я сейчас вам просто хочу показать, на комком сайте я заказывала. Так, сейчас, секунду. Так, друзья, смотрите, вот так вот можно перейти на сайт, здесь посмотреть все, э, всю информацию об этих девайсе можете помониторить, вы можете почитать, посмотреть видео, как это работает, обзоры и так далее. Мне самой очень понравилось, что у них там есть 40 языков, 93 акцента диалекта и 190 комбинаций перевода. Очень-очень круто! Вот это вот все языки которую вы можете взять себе на вооружение. Представляете, как будет расширяться граница вашего бизнеса, если вы сможете общаться с партнерами на их языке. Они могут общаться на своем языке, а вы будете тут же синхронно слышать перевод. Вот. Поэтому вот такая вот возможность у вас есть. И это еще не все. Вы можете перейти, нажать купить сейчас, видите, да, это та скидка, которую вы получаете, и если вы, так, так, вот, если, например, 3... у вас день рождения, то 3%, если, 5... если вы два наушника получаете, у вас скидка, и более 7% тоже у вас 7% если у вас 10 наушников да интересно доставка здесь все это смотрите гарантию купить сейчас и вы можете еще получить дополнительно скидку 1500 рублей если будете покупать по промокоду промокод и ссылку на этот сайт я оставлю под роликом Поэтому, друзья, если у вас есть такое желание приобрести, пожалуйста, я очень довольна. Вот, вот это вот инструмент, который едет со мной в Дубай. Поэтому я не переживаю за то, что я буду там без языка. Вот, все, всем, друзья, успехов, всем пока!